Можно? Всем привет! Меня зовут Вадим. И вчера, буквально вчера я сделал лазерную коррекцию зрения в клинике Smile Eyes и хотел бы оставить отзывы. Все прошло довольно замечательно, безболезненно. Персонал дружелюбный и знает свое дело. Здесь работают специалисты своего дела. А почему выбрали клинику именно с Майлайз? Потому что она самая передовая в России. Вот. Самая качественная. Понятно. А сейчас как видите? Ну, сто процентов. Сто двадцать процентов